что мы надеем возможность нашим экспертам говорить так, от Я... мозга, от души, потому что для нас сегодня важливо и те, как мы говорим, але важливо, какой контент мы надаємо нашим аудиториям. Я вітаю. у нас уже есть количество людей, які сьогодні до нас приєдналися. Сьогодні понеделок, 4 квітня. Мы снова зустрічаємося в рамках нашего проекта Life Talks. Сегодня не непростий день особливо после наших выходных, после событий, про які мы узнали на этих выходных, в цієї, цієї неділі, Очень важко говорить, но тем не менее, мы сегодня будем говорить про важную тему. И я думаю, нам так поталанелось про эту тему про тему жизненной Про тему, про которую мы сегодня начали уже с Алой за Днепровской говорить про тему анти... в собі своей сведомости, в своей поведенции, в новой позиции, в новой позиции жизнездатности. И сегодня Алла Заднепровская, экспертали, мы очень благодарны Аллу, что вы нашли силы, нашли час приєднатися до нашей разговоры. Алла Заднепровская, коуч первых осіб и команд, известный в Украине бизнес-тренд, в Україні, консультант за управления СМС, автор и ведущая международной интегральной коучинг-школы, засновниця и директору живой справи. Алла сьогодні сегодня говорить с нами про то, как найти силы в себе, как найти ресурс в себе, чтобы делать главное – помогать себе и тем, кто поруч, и помогать стране. Но уже сегодня, скажем так, превентивно озвучила эту формулу, и я понимаю и мозгом, и душею, что эта формула, она что нам нужно на нее спертися. Это именно такая вещь, она очень. Дуже... Бережна, вона дуже так, тактична и вона дуже сильна и можно спертися и допомогти всем рештам, кто находится на нас. Я рада сегодня видеть людей, які приєдналися до нашої бесіди, і я думаю, розпочати. У нас можливі, хочу одразу попередити, певні моменти з е, інтернетом. Ми розуміємо, що інтернет зараз це Величка розкіш. Будемо надеяться, сподіватися, що в нас буде все добре, що в нас буде все добре с вязком, що в нас сьогодні буде все добре протягом цієї дни надалі з часом. І я хочу запросити і начать нашу бесіду, розпочати нашу бесіду. Алло, я хочу вам задати наш перш, наше перше питання, яке є традиційним. Які зміни відбулися з нами, з людьми в Україні протягом останніх 40 днів? Что произошло с нашей психикой, с нашим ставлением работы как одни из ценностей? Я очень рада видеть всех, видеть свой, ну, через свое тело, видеть. Да? Видите? Я думаю на русском, и мне нужно время для того, чтобы перестроиться. Но я думаю, уверена в том, что это... Это не самое главное сегодня, А то, на каком языке мы говорим, ну, каждый из нас в мире. Но самое главное сегодня – это то, как мы друг друга чувствуем, как мы друг друга поддерживаем. И благодарна вам, дорогие организаторы, да, -групп, Светлана, Алена – за то, что пригласили и дали возможность поделиться эти первые без малого 40 дней. Да? Мы находимся в условиях очень жестких, особенно вчерашний день, и я не буду на нем останавливаться, скажу только, что я из Бучи, и за два дня до 24 мы оказались за линией фронта, мы оказались в другой стране, где мы сейчас и находимся с семьей, потому что уехали туда праздновать день рождения дочки. И в ее день рождения началась война. Она была для всех внезапной, как гром среди ясного неба, разрушительной силы, с угрозой для жизни, а теперь уже и с огромным количеством потерь. Она дала нам ощущение безвыходности многим из нас, беспомощности, потери смысла. Она оказалась длительной, интенсивной. Эм, многие люди... Эм, вот попали в условия экстремального стресса и не смогли справиться, этот стресс стал хроническим, да, и выражается в из-за торможенности, там, в суетливых действиях, в тревожных состояниях, в панике. Многие люди попали в травму, стали, потеряли эффективность личности, и звучит это как такое странное у людей поведение, да, люди ведут себя странно, вот звучит это прямо отовсюду. То, что мы, о чем мы догадывались и что узнали вчера, знаете, я хочу вот о чем поделиться. Это ну, невероятно страшно, и я знала многих людей в Буче, и и знаю, и меня просто… Вчера меня снесло даже не то, что я увидела в, в этих видео и услышала. Там был э, муж прямо там, поехал туда с гуманитарной помощью, муж крестной моей дочери, он очевидец э, событий. Даже не это, хотя это ну, очень сильно и ранит, и накрывает и эмоционально, и по-всякому, но больше всего я э, меня, наверное, ну, и тронуло, и я испытывала вчера эмоции от количества ненависти, которое э, я скроллила в ленте. Ненависть – это очень разрушительная энергия, и я уверена, что… Оккупанты именно на это рассчитывали. Они рассчитывали на то, что мы увидим, и нас это разрушит. Они на это рассчитывали. И то, что нам важно сделать, это не идти по их сценарию. Нам нельзя. Нам нельзя потерять себя. Нам нельзя создавать внутри программы на разрушение себя. Нам очень важно, несмотря на все, что с нами произошло происходит и еще будет происходить. Нам важно э, опираться на то, что в нас есть сегодня сильного, опираться на на свет, а он в нас точно есть, опираться на э, любовь к своей земле, опираться на любовь к людям, которых мы любим. У нас есть кого любить, и нам важно именно за это зацепиться, каждый находит сейчас свои смыслы, и от многих слышу, все бессмысленно, это неправда, и если мы хотим, чтобы те, кто погибли, погибли не зря, а погибли, ну, во благо, со смыслом погибли, нас слышно, Катя, мне продолжать? Да, да, да, можете продолжать. Да, она пропадала. Все. Да, мы я можете? уже на связи. Да, уже. Можем, Можем продолжать, у... да? Можем продолжить вот, а, да Нам крайне важно продолжать жить, потому что люди отдали свои жизни за нас, за тех, кто остался жить. Вот он смысл, друзья. Он есть. Это очень важный смысл. Ведь они. Погибли во имя, во благо, да, и когда кто-то погибает, а кто-то остается, нам крайне важно теперь жить ну, за десятерых, за двадцатирых за сотни, и крайне важно для того, чтобы мы могли так жить, вот даю еще одну формулу, для начала собрать себя, для начала быть, потом уже делать и потом уже мы будем иметь да, эту победу мы будем ее праздновать но если нет этого быть у каждого из нас тогда все мы уже проиграли тогда все бессмысленно но ведь это не так мы с вами живы и нам нужно собраться быть и от, быть в ресурсе быть поддержкой э, на нас с вами вся надежда Сюда пришли, присоединяются люди, находят в себе силы да, слушать поддерживающие эфиры, общаться. Вот Лана меня представила. Все, что она представила, это было до. То, что я делаю сейчас, с первого дня войны, 24-го, я не умея вообще в телеграм-канале, у меня были специально обученные люди. Я 24-го в телеграм-канале создала группу Украина мы вместе, добавила в нее тех, кого лично знаю, телефоны, хотя тоже там ну, по телефонам же не общаемся в соцсетях в основном, да, и таким образом запустила волонтерское движение. На сегодняшний день это порядка 700 человек, это пять направлений, переселение, эвакуация, еда, лекарства, психологическая помощь. ТРО, зсу помогаем между делом гуманитарка мы делаем очень много просто так как волонтеры у нас даже есть уже структура определенная есть люди которые отвечают за направление и вы кстати можете нам писать если у вас есть заявки мы их обрабатываем если вы можете дать нам поддержку пожалуйста вот это мой фронт сегодня и только через 38, по-моему, 38 дней или 35, ну вот, ну, короче, после 30 вы же спросили, Лан, как изменилось, да? Я поддерживала связь со своей командой, но больше в личке. Я объявила им, что я ставлю на паузу бизнес, объявила, и что сейчас я занимаюсь волонтерством, я занимаюсь поддержкой людей. И я не знаю, когда мы ну, вернемся в деятельность. И вот когда там в волонтерстве все поставило на колеса, когда там появились люди, направления, Google таблички с полезной информацией, появился администратор, тогда я собрала своих, э, свою команду и э, сказала о том, что есть у нас э, обязательства перед клиентами, у нас были собраны. Мы узнали у них, ребята, как дела? Мы решили одни из первых в этом, ну, из стрингового развивающего рынка, запустить платный проект. Он, он он стоит маленьких денег, но он запускается. Он запускается сегодня вечером. В нем, хотите скажу, сколько людей? Никогда так наш проект не собирал людей. 120 человек в проекте, 125 было. Вот за минуту до начала нашего эфира и знаете что люди пишут спасибо вам что вы помогаете продолжать жить и очень многие люди в проекте не за рубежом очень многие люди проекты в украине и очень многие люди в проекты в проекты спрашивают запись будет потому что я могу в это время не не не участвовать в эфире это говорит о том, что люди имеют силы, собираются. Невозможно участвовать в проекте и еще и платно, если нет вот этого быть. Это быть есть у людей. И лично меня поддерживает что? Волонтерство. Но волонтерство не из жертвенности, не из «я должна», не из чувства вины. И я вам раскрою секрет, я попала в это тоже первые дни войны я попала в это, потому что там моя семья, там мой сын, моя внучка трехлетняя, моя мама 76 лет. Они там, они в Украине, а я тут. И меня очень это накрыло. Но я знаю, как с этим справляться. Я очень много провожу и в корпоративном сегменте сейчас эфиров, и людей собираю, просто так вот рассказываю. Ну и, и, и вот здесь. Это означает, вот меня это поддерживает, из вот этой своей бытийности из щедрости из того что у меня есть чем делиться из должен и вины не будет помощи она не получится и если маску на себя не надевать некому будет помочь тогда мы все будем в, в кусках в дровах и мы уже проиграли только так быть помогать сегодня из этой силы и щедрости и потихонечку делать, если получается деятельность, нам надо налаживать экономику параллельно. Да, мы все рассчитывали, что очень быстро закончится, и это тоже выбивает почву из-под ног. Верить, но не ожидать, это еще одна формула. Верить, но не ожидать, что если вот моя команда, там тоже Лан, знаю, что у вас вопросы заготовлены, я сейчас скоро замолчу, но там один из вопросов ваш, он как вот с командой. Так вот, когда моя команда, а они практически все на собраниях периодически говорят, ну вот закончится, мы вернемся и будет как раньше. Я, сразу, я говорю, не будет как раньше. Прям, не знаю, татуировку сделайте. Как раньше, не будет. Моя личная формула будет по-другому и уверена, не сразу, но будет лучше. Но вот этот переход... Он некомфортный, он непонятный, он э, жесткий, но его важно проходить, обучаясь, решая ситуации по мере поступления, собирая себя, поддерживая других с любовью. Вот, а наверное, ты? мой ответ на вопрос, что с нами всеми произошло, ну и даже чуть-чуть рассказала что-то дальше так мы цитуємо вас записываем эти цитаты как формули на, на какие вертись вы почали уже отвечать, досить так расширено на питання, где шукати ресурсы життєздатность у нас взагалі є тому що мы дійсно переживши ці американские гирки почуття провины и того что мы зараз взагалі втратили в. Які в нас были, потому что они, ну, пока что бизнес операційно не работает, они сейчас не задіяні. Мы начинаем перезбирати самих себе, но нужны эти ресурсы жизнездатности. Где взять эту энергию для жизнездатности, особенно, если вы керуєте командой людей, особенно, если вы керуєте певними проектами. И как не находить, або, мабуть, находить эти ці эти дырки, которые запасы энергии, жизнедеятельности может накопить что-то и я... немножко пропадаете, но Не, я вопрос поняла страшно. поняла вопрос чуть-чуть угу. пропали вы, но я сейчас э, э, прям спасибо вам огромное, потому что когда я изначально надумала как я буду ну, как мне рассказать о ресурсах, но не повторяться, потому что вот я присутствовала на предыдущей сессии с Юрой, он даже говорил, что я там от и когда-то это получал, и вы прямо в своем вопросе проговорили то, как я собиралась об этом рассказывать. Многие люди думают, где брать. Мой подход сегодня, где брать, многие знают, вот правда. Но можно представьте, если есть сосуд, вот он, вот человек это канал, и в этом канале огромное количество дыр. Особенно сейчас. Так вот, я лучше расскажу, как обнаружить эти дыры и что это за дыры. И э, если эти дыры залатать, то то, что мы умеем, да... Вот оно будет вливаться в канал и в нем будет оставаться больше. Я для этого покажу, но все-таки лучше мозг запоминает, когда э, ему яснее, когда есть возможность продемонстрировать экран. Хорошо? Я сейчас покажу то, что я э, заготовила. Это было, кстати говоря, для прямого эфира с, э, э, с корпоративным клиентом. Так. Ой-ой-ой, не то сделала, ну ладно, сейчас, ничего, сейчас мы быстро переориентируемся. Я хочу показать просто один слайд, не все вам показывать не нужно. Угу. С текущего слайда, вот. Эм, я сделала, намеренно выбрала слово лайфхаки, потому что в слове лайфхаки такое, знаете, довоенное слово. Э, никогда не думала, что так, так буду говорить, да, довоенное. Эм, накануне войны... Я прочитала три романа про войну за январь, три романа, вот таких, «Соловей», «Щегол» и какой-то про Афганистан еще, про войну, в. это были три разные страны, Франция, и я спрашиваю мужа, и даже пост у меня на фейсбуке был, я не понимаю, почему я читаю про войну, но меня это как-то так задевает прямо, и я была в шоке в феврале, я говорю мужу, я поняла, почему я читала, готовилась в общем, я намеренно использую это слово, потому что там слово «life» и слово «жизнь». И вот нулевое в этом во всем, прям нулевое в этой во всей штуке – это выбрать фокус на жизнь, разрешить себе жить из чувства вины, мы всегда в жертве, мы всегда, когда у нас чувство вины, идет программа ⁇ Я должен умереть во имя ⁇,⁇ Я должен тоже чувствовать, что другие ⁇ мы запускаем программу на смерть, на уничтожение. Но если каждый из нас запустит программу на смерть, то враг победит раньше, чем мы думаем. Наша задача особенно тех кто в тылу а здесь те кто в тылу для того чтобы фронт выстоял для того чтобы ребятам было кого защищать для того и они про это говорят они прям говорят когда вы сильные когда вам хорошо мы знаем за что мы там стоим в этих окопах мы знаем за что мы рискуем жизнью и поэтому Тылу просто необходимо залатать эти дыры, собирать себя, быть цельными, целостными. Да, мы живые, мы можем опять вылететь из этого состояния. В нем невозможно заморозиться, это невозможно. Создавать его всякий раз, находить способы и поддерживать других. Итак. Информационная диета. Друзья, когда мы бесконечно просматриваем видеоленту и видим только наш фокус на том, на смерти, на, на том, ну вот правда, это точно нас разрушает. Я не про то, чтобы вообще от этого абстрагироваться ни в коем случае, но это информационная диета. Может быть, это утро, день и вечер по 10 минут. У каждого это своя формула. Я вам не, не скажу формулу, но перед сном, хотя бы за 2 часа, пожалуйста, не смотрите новости. И я вам сюда еще добавляю, обязательно добавьте в свою новостную ленту какие-то каналы или каких-то людей, которые вы читаете, которые делятся информацией. Ну, вы знаете, мне сейчас прямо кто-то даже написал мне, Алла, спасибо вам за ваш позитив. Для меня слово позитив, оно всегда было несколько в ином значении, и в войне это усугубилось. Для меня позитив – это не так. Позитив – это видеть проблемы и уметь их решать, веря в то, что я справлюсь. Вот это для меня расшифровка слова позитив. И в этом смысле находите какие-то каналы и новости людей, которые добавили бы вам состояние в плюс. Вот, да, не слово, а состояние в плюс, где вы почувствуете, ну, что вы радуетесь. Нужна радость, нужно удовлетворение, нужно для ресурса. Не распространяйте панику спрашивайте себя при любом контакте, я делаю это, чтобы что? Я что сейчас сею? Я во что сейчас вкладываюсь? Поддерживайте других, не будьте токсичными сами. Фокус внимания на победы, на успехи. Начинайте вести дневники, если не вели. Просто вот в чем я сегодня победил внутри себя? Какие были победы у других людей? Какие были победы? У моей компании, если вы в деятельности, волонтерском движении, кому мы сегодня помогли, кого мы сегодня спасли и так далее. Вот этот фокус внимания. Почему? Война – это не результат, война – это процесс, и нас тоже учат этому процессу. Давайте так, это будет не слишком оптимистично звучать, но это важно сегодня. Когда мы родились единственное стабильное и гарантированное то что у нас было это будущая смерть вот это мы все знаем что мы когда-то умрем ну это единственная гарантия других гарантий у нас нет просто кто-то раньше кто-то позже и сейчас война показала что этих гарантий нет иллюзии контроля развеялись как карточный домик и чем быстрее вы из этих иллюзий будете выходить, тем легче будет дальше жить. Нет, это я живу сегодня, я двигаюсь в процессе, я делаю, что могу для себя, своей семьи, волонтерского движения, тех, кто ко мне обратился. И если не могу, я себя не уничтожаю, я справляюсь, я так и говорю. И вы не поверите, удивительным образом, когда ко мне обращались, люди из Бучи, из-под макарова что пожалуйста, стала помогите и так далее да я делала все что могла я связывалась с и то, но и когда я просто с этими людьми разговаривала они тогда не впадали в панику и вы не поверите все кто ко мне обращались у всех семьями были все в порядке я не падала в чувстве вины я делала все что могла э, Друзья, будьте в ресурсе, находите любые способы, почувствовали, что его нет, все, остановились на 5 минут, может это, не знаю, посмотрите на природу, которая сейчас все буйным светом движется весна, никуда ее не остановить, пообщайтесь с людьми, которые вас поддержат. Мы запустили крутой канал психологической помощи, собрали почти 500 человек, психологов, травматерапевтов, психотерапевтов и коучей. Вы заполняете заявку, эта заявка попадает к нам в эту группу, и тут же мы находим для вас специалиста. Пожалуйста, есть ресурсы, просто просите помощи, не замораживайтесь, принимайте неопределенность, и решайте проблемы по мере их проявления. Вот правда. Сейчас вот этот порог прогнозирования один день. Что касается нашей жизни, один день запланировал и сделал без тревожной суеты, а именно через план. Где-то примерно по деятельности или по каким-то прогнозам дальше коридор три месяца, квартал. Там уже в плюс какие-то и мечты, но не ожидания. И я знаю, если не так, то так если не так то так тут же смотрите тут есть еще один пункт вот там выписывайте страхи видите седьмой. это связано как только вы в этом трехмесячном коридоре начинаете что-то придумывать у вас тут же ваш вот этот восьмой вот там 8 пункт мозг будет рассказывать вам что все не получится да вот эта тревожность так вот Выпишите эти страхи, эти тревожные мысли. Выписать обязательно. На каждый из них придумайте два-три способа, как вы будете действовать. И это у вас план действий, запасной аэродром, ваш план Б, ваш тыл. И тогда и шестой пункт, он тоже будет, ну, с ним будет полегче будет меньше эмоционирования тревога прожорлива она съедает очень много ресурса тревогу нужно просто переводить в страх страх более конструктивен там четко понимаем как перевести выписывать застукали себя на тревоге выписали каждому пункту придумали опирайтесь на себя через вопросы на что я могу опираться сегодня на кого я могу опираться сегодня? ищите любые стабилизаторы может это крыша над головой сегодня мне тоже есть крыша над головой сегодня я не знаю что будет со мной ну, условно завтра это правда но я буду решать есть что кушать есть люди которые могут привести опять же не знаете таких ну вот я вам заявляю у нас есть целое волонтерское движение Сейчас очень много волонтерских движений. Напишите заявку, мы решим вопрос. Вчера э, прям буквально в группе нужно старикам по такому-то адресу на левом берегу они там умирают, у них уже нет. Э, тут же наш волонтер через полчаса уже сделано гусь в, э, этом, в кастрюле и еще какое-то блюдо уже, уже сделано уже отвезли. Решаемо, ребят, решаемо, потому что реально люди включены, мы едины. И вот этот десятый пункт, он очень важный. Да, каждый действует сейчас как может. И да, много людей испытывают, в том числе и ненависти, и гнева, и злости, и апатия, и депрессия на людей наваливается, и потеря смысла, и все прочее. Относиться к другим с добротой, с добротой, теплотой, терпением и вниманием. Я не говорю вам э, про обнимать врага, я вообще не про это. Я про то, что прежде чем открыть рот и добавлять вот этих разрушающих программ, то ли в соцсетях, в комментариях, то ли там, не знаю, еще где-то, подышите да подышите и мы не знаем почему человек так себя ведет найдите слова найдите почему вы это делаете ну зачем если я хочу чтобы человек переключился да я тогда скажу ну, найду слова я не буду говорить как вы можете так сегодня надо любить а вы ненавидите меня никто не услышит но если я скажу про то, что мне тоже больно, и при, при этом ненависть разрушительна, она нас разрушит, и тогда ну, мы, мы проиграли. И то, что мы можем, это мы можем сквозь эту ненависть, сквозь эту боль находить ростки любви к своей земле. Но нам есть кого любить и что любить. И это точно та, тот, не знаю, энергетический скелет. У нас есть вот, да, реальный скелет. А есть энергетический. Тот энергетический скелет, который может... Э, простите, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, так, так. Да, помехи тут у меня. Вот, который поможет нам жить дальше. Именно жить, слово жить, не существовать, не быть жертвами, не, не под гнетом вины будет всегда кто-то, кто скажет, что мы мало сделали, мало любили, не то говорили. Но ну, эти люди э, вот проявляются как могут сегодня. Позволяйте это другим, но э, при этом выбирайте, да, я много сейчас баню, я не хочу тратить свою энергию, я не хочу э, уговаривать кого-то. Ну, ну, те, кто говорит, что я нацистка, что я сволочь, что я там, я баню сразу. Э, там, где я чувствую, что я могу поговорить и э, кого-то включить, я разговариваю и включаю. И достукиваюсь, и дотрагиваюсь, и дотягиваюсь, и там проявляется, прорастает в том числе и, и доброта, и теплота, и любовь, и, и тогда у человека есть ресурс, и тогда он помогает, и тогда он становится устойчивым, и тогда он жизнестойкий, и тогда он может созидать, и тогда мы выиграли. И тогда победа действительно уже ближе на вот этот вот какой-то один поступок. Вот как-то так. У меня и у в взагалі в нашей команде груп протягом кожної беседы метафора, автора, эксперта. И я думаю, что сегодня эта метафора это энергетический скелет. Мы его очень четко собі уявили, и он еще пророснул. Я ну, давно зрозумела, и вы сегодня только затвердили, умецнили это чувство, что там есть такой культ на, возможно, знищение, а у нас на любовь и развитие, поэтому мы, безперечно, с цією парадигмой, с цією картиною света, мы победили. Важное питание, Алло, потому что вы... Ви... Вы сказали, что действительно энергия сжирает много энергии, тривога сжирает много энергии, ненависть, эти чувства, которые нас руйнують. И еще один а, важный пункт, который тоже является таким енергожером, это наш синдром изученной безпорадності, изученной беспомощности. Скажем так, вы в себе маркеры, того, что цей синдром в мене уже есть, я его выявляю. Я знаю, что он еще заразливый и он очень дошколя находится навколо, потому что вы правильно сказали в предыдущем своем меседжи, что люди с таким синдромом потом начинают предъявлять претензии. Что такое неї безпорадності, и как с ним работать? Я благодаря вам, Свята, прямо посмотрела предстоятельность этого синдрома откуда он? он и вот март селигман в 1967 году э, это дата дата моего рождения год моего рождения <coughs> вот ему столько лет сколько мне а, он проводил эксперименты по-моему на собаках и, и э, это сейчас ну, явно прям ну, оттуда взял он название но потом очень много было подтверждено и в экспериментах с людьми. В общем, он проявляется как. Есть люди, которые в момент вот такого острова, острых, жестких условий собираются и являются оплотом для других, а есть люди, которые выучивают беспомощность, да, почему вот, вот этой выученной беспомощности синдром. Они, опираясь на предыдущий какой-то жизненный опыт, даже когда есть возможности, они как будто бы не видят эти возможности. Они идут по рельсам накатанным и не, не пробуют, они не делают попытки что-то изменить. Конечно же, в основе этого лежат ментальные конструкции или убеждения. Я много лет, лет 10 уже провожу такой тренинг, его бестселлером называют, называется он «Ресурсные убеждения». В корне там, ну, то есть, к чему я это говорю, к тому, что я эксперт много лет в этой теме. Там в корне убеждения, например, что, и сейчас они ярко, архетипично проявляются, что я недостоин жить, или… Эм, эм, я не должен жить лучше, чем другие. Или я должен умереть за, и там уже подставляем, да, там, не знаю, за родителей. И многие прям свою жизнь, всю жизнь пытаются сделать так, чтобы доказать родителям, что они, ну, им есть место и не находят его, потому что, ну, это, это ложные, травматично сложившиеся убеждения. Все эти убеждения складываются, ну, как-то формулируются при травматичном событии. Ну, давайте вот на простом таком примере, откуда это идет. Даже когда ребенок рождается, ну, без всякой войны, просто в мирное время, те события, сквозь которые он проходит, рождаясь, они очень травматичны. Потому что ребенок, находясь э, в темном, мягком, уютном, э, каком еще, э, мокром э, месте с питанием, заботливом, попадает сквозь, на него начинает давить, на вот этого детеныша в 3 килограмма, начинает давить масса в 50 килограмм, вот так это происходит. и вдруг в этом уюте с ним первая война происходит, мы уже проживали опыт войны, его вдруг начинает, ну что-то с ним начинает происходить, давление жуткой силы э, и так далее, и смотрите, даже если это произойдет быстро, из вот этого места, как я описала, он попадает в яркое, жесткое, холодное, сухое, э, без питания, вот он, его вот достали, положили, и вот он орет, ну, Правильно? Вот так это все происходит. Даже если, даже если он родился, не знаю, в Исиде, в каких-то очень домашних условиях, все равно это примерно так. Да, разве что в домашних условиях он попадает в воду тепленькую, слава богу, да, там чуть-чуть полегче, но в основном так. И уже тогда у ребенка могли быть конструкции. Меня не любят, меня отвергают, я не нужен, вселенная недружественна. И так далее вот так возникает убеждения и при этом синдроме смотря какое это было силы как дальше это мысль которая капсулируется эмоциями эмоции как клей и так как эмоции очень разрушительной силы мозг удаляет их в бессознательное и Конечно же, я своим сознанием, я никогда не скажу, что я так думаю, нет, это не так, тем более, например, я читаю эзотерические книги, я знаю, что вселенная дружественная, но всякий раз человек попадает в одни и те же события, где его, например, отвергают, где он не может чего-то достигнуть, где он пробует и не получается, и у него тогда вот эта мысль, опять окрашивается эмоциональным состоянием, подпитывается и все больше он в этом убеждается. Вот, по сути, я рассказала, как возникает ну, ментальная конструкция в таком синдроме. И по сути это такой фильтр, который не позволяет увидеть возможные варианты. Сквозь этот фильтр человек видит только возможную картинку, как что-то не получается. И, конечно, тогда он как человек здравомыслящий, ну зачем же делать то, что приведет к меня? К неуспеху. Конечно, он тогда не хочет этого делать и остается на месте. И, конечно, он тогда ведет себя как жертва, как маленький, еще можно сказать, как беспомощный ребенок. И тут нам помогает транзактный анализ Берна с его теорией да, о том, что в нас, во взрослых людях, существуют такие три субличности взрослый родитель ребенок вот по сути тогда вот субличность этого ребенка она выходит на первый план вот беспомощный ребенок и этот взрослый человек начинает жить как беспомощный ребенок которому должны за которым нужно ухаживать и кстати говоря я знаю дальше но Мы говорим все-таки с аудиторией здесь, которые связаны с деятельностью, и с аудиторией лидеров, руководителей, и очень часто в такие, в такие состояния попадают сотрудники, которые привыкли, что лидер должен, да, они получали много лет зарплату, и вот этот момент, что грубо говоря, ведь э, эксперимент был в чем? Кормили, кормили, кормили, кормили, потом перестали кормить. Или там э, э, что-то было хорошо, хорошо, хорошо, а потом жестко что-то плохо. И плохо, плохо, плохо. Да? Вот, э, и просто человек выучивается, чтобы кто-то кормил, и когда нужно кормиться самому, он не умеет. Выученная беспомощность. Все, претензия, ты мне должен, ты мне обещал. А как же так? А как же человечность твоя? И так далее. Лидеру сегодня приходится делать ну, непростые выборы. И да, лидер может все раздать, и бизнес умрет завтра. Лидеру важно думать и о бизнесе, и о себе, и о людях. И если меня спросить, вот э, как двигаться руководителю, то это как людина, людянисть. Э, вот, вот этот вот термин, он прямо именно украинскую, нет такого термина. Человечность, она ну, не так звучит, людянисть. И при этом обязательно для себя, для бизнеса, для людей. Принцип табуретки. Как только я хоть один, хоть одну ножку из этой табуретки ну, забуду, табуретка рухнет. Э, ошибки многих, это в том числе и моя, моему бизнесу 20 лет будет в ноябре, и у меня довольно часто я попадала в ошибку про людей. Это такая же ошибка вот из этой вот архетипичности нашей, нужно умереть за, и нужно быть хорошим, и это неправильно, надо все отдать. Это неправильно. Если я не сильная, если у меня нет, то тогда нет и бизнеса. Вот поэтому принцип табуретки, лидер, команда, бизнес вот алло дякую. Дякую. И тогда, не... э, э, получается вот буквально два слова э, чтобы пройти сквозь этот синдром я описала какой он а вот как пройти сквозь него итак первое определить в чем конкретно у, у меня сейчас затык да ну в, в чем проблема в чем в, в чем я застрял до да? что не устраивает и чего я хочу каких изменений второе дальше просто вот прям куча идей тогда что я могу и так и так и так и так и так и так потом вспомнить а когда у меня получалось а какой у меня бэкграунд а какие у меня сильные стороны а какие у меня победы а какие у меня достижения фокус мышления вот на это и буквально себя перетащить в эту реальность план и действовать но первое, осознавать, что со мной это произошло. Это я называю принципом алкоголика. Да, я сейчас застрял. Да, я сейчас попал в этот синдром. Как его не назови? Я сейчас, ну, именно вот не двигаюсь. Все, после этого будет легко. А хочу двигаться. Найдешь способ. Дякую, Алла. Дуже сильно. Питание алкоголика. Скелет энергетичный. Запам'ятовуємо, цитовываем. И я хочу сказать нашим друзьям, что мы готовим видеозаписи, готовим голову, которыми мы поделимся ну, буквально через 2-3 часа после нашего эфира. Алло, вы практически ответили на вопрос, у чем не? вивченої безпорадності, і розпочали відповідати на питання, як працювати з людьми в команді, так, як працювати з цим синдромом, якщо ви помічали у людей в своїй команді. А як говорити з людьми в команді зараз? Смотрите. не да? неочекуванності, незрозумілості, да. що буде далі. Да. Там есть два полюса. Они оба не полезны ну, поле полюса я сначала полюса скажу как ошибки первый полюс э, это взять на руки и потащить вот этот полюс мы подпитаем этот синдром гиперзабота опека спасательства подпитаем синдром мы потом все равно ты будешь плохим потому что тебе придется с рук снять это не малыши все взрослые война она пришла к нам и в том числе, чтобы повзрослели не только мы, вообще люди планеты. Пришла пора повзрослеть, да, убрать иллюзии. Вот, вседозволенности такой. И это неправильно. И неправильно другой полюс вообще отморозится и, ну там, не знаю, бычерствым. Золотую середину описываю. Честно поговорить с людьми честно, твердо к проблеме, мягко к человеку. Твердо к, ну вот, да, зарплат нет, это твердо к проблеме. И я рядом, и вместе. И если кто-то ну, уйдет, это значит так и будет. Я понимаю, ну а как жить без зарплаты, да? И при этом я сейчас думаю... Если вы сейчас думаете, ну, смотря какой бизнес, да, я тоже это понимаю. Вот. Э, и да, собирать сразу мозговые штурмы, забудьте. Надо сначала выровняться. Выровняться. И в такие моменты очень важно, чтобы был центрирован лидер. Когда у вас есть хоть какое-то решение, тогда можно привлекать их к мозговым штурмам. В кризис. У вас должно быть решение. И если у вас его нет, быть честным и сказать об этом. Да, сказать, что его сейчас нет. И я о нем думаю. Итак, если подытожить, не брать на руки и не мочить. Честно, открыто, откровенно, твердо к проблеме и мягко к людям с теплотой и благодарностью это тот вот способ общения а, при этом а, имея какое-то свое решение только в этом случае уже подключать на на мозговые штурмы а, люди должны увидеть в вас эту силу и если да у меня решения нет но силу это чувствую вот а вот этот наш энергетический скелет, вот эта наша центрированность, она считывается, ну, как уверенность. И сейчас нужна вера, она нужна уверенность, она у веры, она как бы до нее, да? связующая там доверие. Доверие должно быть, чтобы почувствовать эту уверенность, и это тогда перейдет в веру. И когда есть вера, Тогда, конечно же, ну, опять же, без ожиданий, без ожиданий. Я э, э, со своей командой, вот буквально до, до нашего эфира, за, за минуту, я говорю, ребят, отпустите меня без 15, я убежала без 16 минут с этого собрания. Ну, убежала, переодела рубашку. Э, и э, я сказала о том, что мы учимся всему. Учимся, учимся запускать проекты по-другому, другие, находить слова э, с клиентами, э, находить способы поддерживать, э, поддерживать других людей, находить способы поддерживать наших бойцов при этом, э, под, находить способы поддерживать свои семьи и Распределять бюджеты, которые у нас будут. Слово «бюджет», конечно, довоенное, вот, но так приятно его произносить, как и слово «секс», там, как и слово не знаю, «прогулка», «путешествие». вот. Это все, и важно их произносить, и важно хотя бы часть этих слов проживать, да, по-другому, по-новому, но это важно. Всему учимся, и э, да, кто-то из коллег пойдет дальше, кто-то не пойдет, и это тоже причины могут быть разные, причины могут быть, например, не, не в смысле, что мне дальше с вами не по пути, а, например, потому что я понимаю, что компания не может, не получится в компании, там, меня содержать, удерживать, ну и так далее. И такое, и такое может быть. И тут тогда крайне важно правильно, э, правильно расставаться. Это тоже важно. Правильно расставаться. И еще очень важно э, вот терпеливо и внимательно, но мы живые, мы будем лажать, мы будем лажать. Мы будем лажать и в коммуникации, и ну, крайне важно давать друг другу право на ошибку. Право ну, даже не давать, а не забирать его. Ну, это право, это единственный способ учиться. И даже если кто-то ошибся, и если вы ошиблись, если я ошиблась, это нормально. Имеем силы в себе, имеем осознанность. Мы осознанно находим это, и находим слова, и дальше учимся, исправляем, и двигаемся дальше. Вот это, наверное, то, как я хотела бы вот, ответить на ваш вопрос, Лан. Дуже дякую, такий ковток свіжого повітря і здорового глузду. У мене питання. я понимаю, що у нас ще 5 хвилин лише залишилось, але в продовження таке, можливо, чітке влучне питання. Коли вы все таки працюєте в компанії, так, і коли у вас є, хоч невеличкі, але вы бачите різну поведінку людей в команді. Хтось знаходиться в ступорі? Вже не так часто но все-таки есть люди, которые находятся в ступоре, и те, кто находятся в активности. Как помогать снова работать с этими двумя станами и сделать людей, помочь им быть более эффективными? Знаете, для меня тут ничего не изменилось, потому что я, я многие годы, исходя из своих травм детских, раньше была спасителем, брала на руки. Это очень опасно, неблагодарно, и самое главное не это, это очень вредно для других. Я как ведущая коучинг-школы, первое, чему обучаю, прям азы-азы, это тому, чтобы перестать спасать. Что это означает? Я говорю о том, о возможностях, я говорю о том, что если с вами что-то происходит, вы обращаетесь ко мне. Вы мне об этом пишете. У меня есть возможность соединить вас с психологами, травмотерапевтами, прожить травму и так далее. Каждый в команде сейчас подключается к работе в той степени, в которой он может. Если вы взяли на себя задачу и понимаете, что не справляетесь, единственное, о чем спрошу вас, я не контролирую не ваш график, не там вот это все не контролирую. При этом я очень вас прошу сказать мне об этом. А он не справляюсь. Да? Э, там, найди кого-нибудь, кто мог бы это сделать. Э, вот такие простые правила или договоренности э, нужны в команде. Э, к другими словами, вот представьте, что у меня есть блюдо с едой. Я его даю, ставлю на стол. И говорю вот оно есть угощайтесь кушайте это то что я рассказала если бы у меня была задача что я хочу чтобы с ним было все хорошо чтобы он улыбался чтобы он двигался я это тогда представьте я должна брать это блюдо и открывать ему рот и запихивать ни в коем случае я даю возможности люди или берут или нет и это фронт каждого, это экзамен каждого перед людьми, перед Богом, перед своей страной, перед собой. И я не вправе вмешиваться в этот экзамен. Возможности есть, я ими делюсь. Насильно нет, ничего не делаю. Это даже могу вам дать пример своей семье. Когда мой сын находился в Колонщине, это рядом с Макаровым, они 8 дней провели на полу, под обстрелами, без еды, без света, без газа и так далее. Я, я очень хотела, чтобы они оттуда уехали. Они не соглашались. И даже то, что мой дом... Я понимаю, почему иллюзия, что дом, стены, это, это лучше, чем там может быть все что угодно. Я даже когда рассказала, что наш дом разрушен, они подумали, что я так делаю специально, чтобы их уговорить. Я, на, я обратилась к друзьям, которые бы с ними поговорили. При этом и я, и они говорили, это будет только ваше решение. Потому что, представьте, если бы я уговорила, и по пути с ними что-то бы произошло, как я могла бы дальше жить? Это решение каждого, что делать дальше. Это не ваша задача, дорогие, уважаемые собственники, предприниматели, руководители. Это задача сотрудников справиться, найти силы. Вы им говорите о возможностях, но это не наша задача брать на руки и жить за них, и принимать решения за них. Это их задача, им нужно справиться, и им нужно быть взрослыми. Алло, у нас залишилась и мне очень хочется поделиться гаслом, которое я прочитала у вашей сторінці, которое мне помогало протягом этого тижня. Вы сказали, сказали, написали, что варто навчитися научиться боротися, бороться, рухаться вперед, а в середине любить. Для меня это очень ценный меседж. Я хочу, чтобы вы с ним поделились какое пояснили, а как це сосредоточить и как це сбалансировать в себе, с внешнего оборотись и в все-таки любить. Я уже говорила здесь, что ненависть разрушительна. И если что такое вообще победа? Победа в целом, ну в целом страна это люди, правильно? Ну даже не дома, нам трудно без домов, но все же это люди. И если я и, и, и все мы вот эту программу на разрушение внутри сделаем, а это ненависть, тогда мы проиграли. Победа общая – это победа каждого. И начинается она изнутри. И любить землю – это даст силы, если нужно... Ну, вот здесь убить э, того, кто напал на моего ребенка, это даст мне силы. Но если я ненавижу, мой фокус внимания, ну, меня убьют. Это сто процентов. Мой фокус внимания рассеивается. Если вспомнить восточное единоборство, э, там э, этот месседж прямо там зашит. Если ты хочешь победить, ты должен быть и сфокусированным, и при этом... Расфокусированным держать, видеть глазами прямо сзади. У тебя глаза должны быть на спине. Единственный способ – это иметь вот этот энергетический скелет в виде любви. И тогда это будет давать колоссальную энергию двигаться и бороться, и выстоять, и быть жизнестойким. Потому что когда ненавидишь, тебя очень легко убить. Ты слишком беззащитен. Вот оно, помнить про это и собирать себя всякий раз. Нашел эту ненависть, растворяй ее, убирай ее, и любовь дала силы, и ты тогда сконцентрированно действуешь. А действия у каждого из нас свои сейчас. Кто-то гуманитарку везет, кто-то кормит людей в буче сейчас, кто-то убивает врагов. Ало, я вам очень дякую за ці сильные яким ви вы сегодня поделились. Главным меседжем про то, что ненависть – это не фундамент не фундамент для нового, что нужно вчитися, разбираться и находить в себе ресурсы, створения для перетворения, для переосмысления. Я очень дякую вам, Ало. я очень дякую участникам нашей сегодняшней беседы, которые присоединились к беседе с Аллою за Днепро коучным бизнес-тренером, консультантом. Я скажу, консультантом жизнестойкости, життя здатності. Я вам дуже дякую сьогодні за цей ресурс, за копток свежого повітря, за тепло і за силу. З нами была Лаза Днепровська. Я надеюсь, я сподіваюся и впевнена, что мы встретимся в офлайне. Как сказала Рената Дельпорте, у повный зритель мы сможем обійнятися за всіма вами. Дуже дякую. Я... Это моя самая главная мечта. Вернуться обняться со всеми, кто стал моими близкими друзьями э, за этот период. Это тоже тот, по, ну, то, тот э, не знаю, те победы, которые меня поддерживают. Я столько людей хороших узнала за это время. Я бы с ними никогда не познакомилась. И главное, вот сейчас очень хочу сказать всем, кто еще слушает и будет слушать, выберите жизнь. Пожалуйста, выберите жизнь. Жизнь, она про любовь, про созидание, и тогда мы сможем победить. Тогда мы сможем победить. Вот этот просто выберите ее, это очень важно. И каждый раз, когда будет сносить, когда будет накрывать, когда будет разрывать от боли, выбирайте жизнь. Я вас люблю. Дякую Аллу. Алла Забнепровская, команда, кегруп, до встречи. вас и слава Украине. Сирию, за то, что при... запросили. Все буде Україна. Все буде Україна. До побачення.